Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский, представитель компании Search Energy, которая занимается производством бестопливных генераторов. <coughs> Вебинар сегодня у меня не получилось провести, так как устанавливали мне интернет, были задержки с интернетом. Потом, после того, как интернет появился, Google начал не пускать меня в hangout ну и так далее а плюс не было еще времени э, разослать везде ссылки поэтому записываю сейчас видео это после записи публикую его в youtube выложу и э, везде ссылочки на данное видео э, раскидаю <coughs> значит о чем мы сегодня поговорим вчера александр бобров э, вчера у нас было 13, 13 мая, сегодня 14 у нас. Вчера Александр Бобров, президент компании в России, проводил вебинар, где кратко рассказал о новостях последних, крайних. Поэтому я повторю вам, ну, кратенько, да, перескажу эти новости, если кто не видел. Сейчас начну с основной информацией для тех, кто, возможно, вообще впервые сталкивается с данным видео, с данной тематикой бестопливных генераторов и, возможно, да, не понимает до конца, о чем идет речь. То есть, если кратко, то наш соотечественник Александр Сергеевич Кугушов 80-х годах разработал проект значит, генератора, которому не нужно никакой вид топлива. То есть генератор вращает, вращается двигателем и генератор запитывает этот же двигатель. За счет того, что убрано магнитное сопротивление в генераторе. То есть, чем больше мы даем нагрузку на генератор, тем больше в генераторе электромагнитное сопротивление, которое затрудняет вращение самого генератора. Поэтому, убрав электромагнитное сопротивление, Александр Сергеевич решил такую глобальную проблему, что, чтобы вращать большой генератор, не нужно к нему пристраивать как паровую турбину да, и так далее, то есть достаточно усилий от электродвигателя малого, меньшего, меньшего, меньшего по размеру, по потреблению я вам сейчас покажу вот мой канал на youtube правовед залевский называется нажмем вкладочку видео и включим то есть можем посмотреть как это происходит тем более что многие люди спрашивают где это можно посмотреть, то есть вот есть видеоролик на моем канале, на каналах всех ребят, кто занимается активно продвижением данной темы, и на канале Александра Сергеевича ушова его канал я вам сейчас тоже покажу чуть позже. По-русски и по-английски, для полного понимания скажу так, when you buy автомобиль. You see, consume a fuel, when you buy motor, consume now, uh, for uh, company of Freddy, full understand, need show, I prepare best motor, this is Это best. Александр Сергеевич, вот, лично сам разработчик данного проекта живет в италии а вот в своей мастерской показывает что если дать нагрузку на генератор is nominal power do i do то сопротивление не результат uh, attention all consume involved all all motor in all consume 50% in hour. This is, I want to show. сейчас показывают что без нагрузки да то есть просто вращается генератор без нагрузки соответственно цифры одни сейчас будет создавать нагрузку на генератор и покажет что цифры не меняются <таспорщик> магнитного сопротивления не возникает. По конфиер Power. No load, consume absolute zero, and road, consume absolute zero. This is different because of, uh, not at uh, the same voltage. It is resonation. In result, consume absolute zero. And the big load here. Very big glow. Confuse absolution. Yes. And I want to show uh transformer. Transformer. То есть э, вот это показан генератор. Это электродвигатель, который вращает генератор и трансформатор. Тоже с доработками, у которого входная мощность маленькая, выходная большая. То есть все устройства прибыльные. All transformer involved consume 10 or 50% in hour. This very big losses in country. For example, in Thailand All Motor losses of Thailand trillion dollars. losses on Transformer billion dollars in years years. <coughs> That, and now TS I Prepare This System for и uh, Generator. И, внимание, премиальная стоимость этого миллион долларов и 950 евро. Извиняюсь, друзья. По-английски просто вот у него записано данное видео Мы либо Александра Сергеевича попросим, чтобы он на русском языке сделал Либо э, в России ребята, когда закончат сборку генератора Это уже у нас конец мая, начало июня а Также э, попросим сделать такое видео с замерами Потому как я вот тоже изначально ошибся То есть это не генератор да, нашего производства Это обычный электромотор то есть и показано да что при нагрузке на обычный электромотор цифры меняются а соответственно электродвигатель с генератором вот по типу александра сергеевича да по проекту при нагрузке цифры абсолютно остаются на нуле Uh, magnetic motor. It's not for TCS. It's special project for uh, this Corpo and uh, statura. Plus, do, uh, later I show. Now I want a show for losses on country, because need full understand people. I think you understand the... This is zero. сил абсолют zero компир best трансформer company crowd. обычный трансформатор Yes, fifty Prof. Да, no load, consume. Без нагрузки. Big. Да, что даже без нагрузки уже идет потеря. Окей. Okay. I repeat. In world. Nothing is good device. We have all and expense absolute zero profit very big in our ok ну вот в таком вот ключе то есть, повторюсь, да, что мы попросим сделать данное видео на русском чтобы было более понятно всем, кто не знает английского языка Итак, в 80-х годах Александр Сергеевич э, сделал именно вот этот изобрел способ значит убрать электромагнитное сопротивление с генератора. Но в э, применению то есть применять, применять мы начинаем вот эту разработку только сегодня. Почему это происходит только сегодня? Потому что раньше э, в тех годах был огромный запас электроэнергии то есть потреблялось около 30 процентов от всей вырабатываемой электроэнергии то есть был большой запас мощности на сегодняшний день мы видим такую картину я вам могу сейчас показать на сайте это первый сайт в ближайшие уже дни вот буквально на этой неделе будет готов новый сайт который мы вам покажем, презентуем, он уже будет профессиональный. И вот видим, что на этом на первом сайте представлены вот основные показатели за 2016 год. То есть, сейчас уже у нас 2018 год, да, за 2016 год, два года назад про... такие цифры мы видим, что выработка электроэнергии составляла вот такую цифру, киловатт в час, и потребление электроэнергии составляла вот такую цифру. То есть цифры практически идентичны. Соответственно, мы видим, что нет уже мощности для развития данных, ну, вообще просто любых технологий. То есть это означает, что, например, вы хотите, там, не знаю, построить там, свой мусороперерабатывающий завод, к примеру, запустить вы завод построите, но запустить вы его не сможете потому что его просто не, нечем запитать нет свободной электроэнергии источник, можете вот по ссылочке пройти ссылка на сайт будет в описании под видео источник Министерства энергетики Российской Федерации далее в тему, давайте посмотрим вот это вот видео оно идет всего 5 минут, недолго где на какой то, на -то форуме Герман Греф э, выражает, э, скажем так, общее отношение э, мировой политики, э, мировых там лидеров, да и так далее э, к, сегодняшнему, э, к сегодняшним реалиям в мире энергетики. То есть, чтобы понимать, да, то есть э, Герман Греф. Э, я не говорю, что он какой-то положительный персонаж, просто данный человек имеет влияние да, определенное там, в определенных кругах. Соответственно, то, что он говорит, на самом деле так и есть. Поэтому, как бы, вот, совет, давайте посмотрим это видео, чтобы нам понятно стало, о чем речь. Сейчас на YouTube перейдем. Выступление на панельной дискуссии ⁇ Будущее невозможного Гайдаровского форума ⁇ Это в 2016 году еще было. Если говорить сегодня не о каком-то далеком будущем, если говорить о Китае, то, Андроевич, в Китае к концу 2016 -го года, то есть к 1 января 2017 -го года, 70 гигаватт установленной мощности ⁇ это солнце, ветер, солнце, биоэнергетика, все вместе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 понимаем, что речь идет о том, что государство да, на уровне государства на уровне там, мирового закулисья не знаю там, мировых лидеров им давно уже то есть всем понятно, что пришли к тупику, что нужно получать какие-то альтернативные источники энергии. Ну вот пытается там да солнечные батареи ставить ветрови, ветровики там полями да, за, застраивают. Но всего этого мало, то есть это неэффективно, это мало и это опять же не экологично. то есть И, скажем так, за счет, чтобы увеличить запас электроэнергии да, выработку, Росатом компания сейчас пытается прямо везде-везде наставить там, атомных электростанций. То есть, ну, вот эта вот гонка, она как бы ведет в яму. То есть чем больше ставятся вот этих электростанций, тем больше нужно ресурсов для их обслуживания. Соответственно, вот эта вот воронка, это черная дыра. То есть прибыли абсолютно никакой нет, идут одни убытки. То есть вот это постоянное движение, засыпание там угля в электростанции постройка вот этих атомных электростанций которые это просто ну то есть которые стоят в тех странах да и получается люди в этих странах живут как на пороховых бочках почему как на пороховых бочках я сейчас тоже покажу так где у нас тут сайт потому что из-за выработки ресурсов, добычи нефти, добычи угля образуется в земле пустоты. И изменяется вес планеты. То есть, потому что уголь добывается, сжигается, то же самое с нефтью, и изменяется вес планеты. Соответственно, потому что вес планеты изменяется, ядро начинает смещаться и нагревает магму. И происходит с планетой то же самое, что если, например, вы возьмете и перекачаете футбольный мяч, он начнет трещать по швам, там, где он сшит. То, то же самое сейчас происходит у нас с Землей. Так, мы сейчас тут... разобраться нам тут надо маленечко так значительные землетрясения <coughs> а, вот мы видим что так надо как то или приблизить что что по стыкам литосферных плит идут землетрясения то есть вот а, видим с, а, граница плиты это, по-моему, Тихоокеанская плита, если не ошибаюсь. Вот по границе плиты идут землетрясения. То есть, и как раз на побережье, на побережье Северной Америки стоят атомные электростанции, вот где как раз на границе плиты. На побережье Китая стоят атомные электростанции тоже в тех местах, где идут то, тоже на границе плиты получается где вот у нас это было то есть атомные электростанции стоят как раз в опасных местах и люди кто живут в этих местах они подвергаются серьезной опасности и значит вот именно Задача, задача будущего нашей компании остановить атомные электростанции, чтобы убрать вот эту вот опасность с планеты. Потому что сейчас каждый день вот на этом ресурсе вы можете посмотреть землетрясения, которые произошли сегодня, вчера, неделю назад, там, две недели назад и так далее. Вы увидите, что их количество возрастает, их сила возрастает и проходят они именно как раз вот четко по границам литосферных плит. Что очень опасно. Если вы не видели, то можете набрать в ютубе, просто в поисковике. Материк Африка недавно треснул пополам, там прошла большая трещина, разлом. Потом, что у нас там, Новая Зеландия треснула. Происходят вот эти вот процессы. Соответственно, что мы получаем от добычи природных ресурсов. Соответственно, компания Search Energy предлагает альтернативное решение. Были оповещены правительства всех стран. На сайте также есть видеоролики об этом и об этом вот существующем решении. То есть, относятся все положительно, потому что любая страна хотела бы получить данную технологию одной из первых, но производство у нас на сегодняшний момент есть только в России и в Италии. Насколько мне известно, в других странах производство не планируется, то есть производство будет только в России и в Италии. Соответственно, эти страны получают первыми себе эту технологию. За счет этой технологии можно перестать установить выру... выработку полезных ископаемых, то есть таких как уголь, нефть, перестать их сжигать и пользоваться бестопливными генераторами, потому что при содействии все электростанции начнут получать наши генераторы для установки, и то есть в делом. Просто обычные люди да, все вот будут получать из таких же вот розеток электроэнергию, только которая будет производиться не угольной, не атомной электростанцией, а нашим бестопливным генератором. Соответственно, следующим этапом электростанции будут получать уже люди-акционеры компании, то есть кто приобрел акции компании кратенько в двух словах про акции компании Я расскажу что компания выпустила акции которые называются мегаватт-контракты в виде электронных контрактов по международному стандарту ERC20 токен вот. Значит, и Приобрести генератор можно будет себе только за эти акции компании. Соответственно, чтобы приобрести генератор, нужно сначала приобрести акции. Акции постоянно дорожают, то есть, установлена цена 1 мегаватта мегават в час электроэнергии 3100 рублей, так как 3 рубля 10 копеек – это официальная цифра за киловатт в России. В каждой стране эта цифра разная. То есть, например, вы можете посмотреть на сайте, нажмите сюда, то есть оценить стоимость вашего контракта в других странах. А здесь представлен источник, это рейтинг агентства, рейтинг страны Европы по стоимости электроэнергии для населения. Ну вот здесь мы видим, что вот Россия у нас 3 рубля 10 копеек вот в рублях за киловатт-час. Ну и, например, вот мы видим да, стоимость в других странах. Вот в Германии 19.1. Тут в рублях посчитано. Соответственно, цена 1 мегаватт контракта 3100 рублей. Но за счет того, что компания ставит себе цель обеспечить обычных людей, населения наших стран, без топливными генераторами, чтобы люди получили независимость себе энергетическую, могли поставить данный генератор у себя дома, запитать дом, например, поставить теплую теплицу, выращивать круглогодично овощи, какие-то, то есть продавать их, открыть например, магазин да, здорового питания, потом запитать какое-нибудь производство, организовать производство, то есть иметь возможности для развития и при этом не зависеть от электростанций которые поставляют сейчас нам электроэнергию и поэтому компания снизила изначальную стоимость мегаватт контрактов до 5 рублей то есть с марта месяца в марте месяце с 1 по 15 число цена была 5 рублей с 15 до конца месяца 10 потом начало апреля было по 50 рублей. Вторая половина апреля по 90. Вот сейчас у нас заканчивается вторая половина мая, то есть до 15 числа мегаватт контракты стоят 120 рублей. До 15 числа до 12.00 по Москве, по московскому времени. После этого цена меняется. То есть вторая половина мая стоимость одного мегаватт контракта будет составлять уже 170 рублей. График вы можете самостоятельно посмотреть на сайте График до 1 сентября. То есть с 1 сентября цена приходит к своему значению итоговому 3100 рублей в России. Что будет происходить после этого? С сентября месяца компания будет выкупать у всех желающих. Кто решит продать свои мегаватт-контракты, будет выкупать по 3100 рублей. Также будет организована площадка на которой будут на которые будут представлены все держатели мегаватт-контрактов со своими контактами для связи, то есть все, кто этого пожелает. То есть если вы не пожелаете там быть, то никто вас без вашей воли там не разместит. Будет сделано это для каких целей, то есть об, об этой информации о нашей компании узнают постепенно люди то есть сейчас вот например вы знаете а ваши соседи не знают когда вы расскажете вашему соседу это может быть там не знаю в июне может это быть в июле а может в августе а может в сентябре а может в октябре то есть какие-то промышленники там не знаю бизнесмены просто обычные люди узнавшие об этом в сентябре месяце к примеру скажем они узнают об этой информации, будут задаваться вопросом, где купить мегаватт-контракты для приобретения генератора. Соответственно, будут направляться на эту площадку, где будут размещены контакты держателей мегаватт-контрактов. И непосредственно уже будут, то есть, будут взаимодействовать акционеры и те, кто хочет купить акции. Тут вот я смотрю, на сайте у нас появилась еще новая вкладочка под названием «Производство», а тут представлен вот вчерашний, вчерашний вебинар Александра, а, «Заявки на производство». Так, это не вебинар, вот, отлично. А, потому что много людей обращается, кто хочет участвовать в производственном процессе предлагают свои навыки, свои помещения, свои возможности. Вот отличное видео Александр записал. Мы не стали дожидаться новой версии сайта, и специально для тех людей, кто хочет поучаствовать вместе с нами в производственном процессе, сделали специальную форму заявок и разместили ее здесь, на нашем сайте. Поэтому все, кто имеет желание, те, кто имеет производственные мощности, имеют дополнительные большие капиталы для того, чтобы вместе с нами сформировать вот это промышленное ядро и уже в этом году осенью сделать массовый выпуск производства этих нестопливных электростанций на территории нашей страны, заполняйте заявки, мы рассмотрим и свяжемся с вами в ближайшее время. Угу. Вот отлично. <coughs> Прошу принять к сведению, кто задавал данные вопросы то на сайте можно будет заполнить заявочку и принять участие в производственном процессе. А, так, о, о чем я еще хотел поговорить. Значит, крайние новости у нас от компании таковы, что на этой неделе уже будет готов новый сайт. Потом... На этой же неделе будут готовы документы на юридическое лицо. То есть можно будет заключать договора уже, пока что у нас внутри в стране. Для заключения международных договоров документы будут делаться немного дольше. Потом в конце мая, в начале июня будет готов генератор. Три штуки сейчас собираются у нас в Томске на предприятии. 10 киловаттные, 3-10 киловаттных образца. Я вам сейчас также покажу коротенькое видео. Так, не то нажал. Как только эти образцы будут готовы, вот, 2, 2, 2 минуты 25 секунд. Как только они будут готовы, мы начнем их показывать по городам, по тем городам, где активно работают наши представители, информируют население. То есть один генератор точно будет показан в Красноярске, остальные два не знаю. То есть ну, где-то может в Кирове, может в Москве и так далее. А официальный показ уже генераторов, то есть официальная презентация будет проведена... 28 июля в аэропорту Внукова 3 в москве раньше этого раньше туда нас не пускают потому что проходит чемпионат мира по футболу вот и в общем до этой даты не, не, не получается оказаться в аэропорту и сделать провести там презентацию полномасштабную то есть но ну, это не беда то есть когда там будет сделано официальная презентация потому что сразу по готовности генераторов то есть в июне уже мы будем их показывать вот у нас сделано видео с производства сервис energy на 5 на 5 мая 2018 мая. года по готовым готов корпус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 Закуплены подшипники. Ну это комплектующие, соответственно, изготовлен вал, шпонки. Вот также переходные втулки.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 шпоночные пазы также загублен листовой бракет для производства генераторов и мотор генераторов ну вот в общем в таком ключе чтобы добиться того, что, чтобы отсутствовало электромагнитное сопротивление, применены, э, значит, как это, то ли как-то беличья нора, что ли, по-моему, называется. Ну, я сам не электрик, поэтому маленько могу перепутать название. То есть, кто э, в курсе, да, тот знает, о чем речь. Получается применено данное, как это даже назвать, данное явление, данная разработка применена не только в роторе, но и в статоре, то есть изменен ротор, изменен статор, и, соответственно, благодаря этому получился такой результат. Также полностью ознакомиться с информацией. Вы можете на канале Сергея Александра Сергеевича. Вот его канал КВ Инфинито называется. Вот у него 2016 подписчиков. И у него тут есть полностью в видеороликах можно посмотреть всю историю, всю историю этого проекта. То есть он два года уже записывает видео по данному проекту. То есть очень много видеороликов. Очень интересных. То есть можно смотреть. И хотя бы там по несколько роликов в день и просто проникаться данной информацией. После того, как вы посмотрите хотя бы часть из этих роликов, вы уже будете более обладать информацией. Вот, мотор для корабля там, и так далее будете уже владеть информацией в полной мере чтобы иметь свое понимание и суметь рассказать людям об этом идем дальше то есть как на сегодняшний день можно распространять данную информацию как ее можно применять то есть применяются различные способы то есть Каждый человек, кто не покупал и не получал мегаватт-контракты, может обратиться ко мне, либо к Владимиру Мошкину, то есть за получением подарочных мегаватт-контрактов. Мы проводим акции. Данная акция как выглядит? То есть, Если вы не покупали и не получали мегаватт-контракты до этого, обращайтесь. Я вам дарю один мегаватт-контракт просто в подарок далее если вы записываете видеоролик где видно ваше лицо вы представляетесь говорите с какого вы города что обратились то есть где узнали о данной информации обратились ко мне получили подарочный мегаватт контракт и рассказывайте кратенько просто свое отношение к данному проекту есть, данное видео может у вас занять там минуту полторы две пять минут все зависит от вашего желания и присылаете мне ссылку на видео либо сам файл ну, желательно присылать ссылку потому что не все файлы открываются у меня на компьютере то есть файлы windowсовские файлы у меня не открываются <coughs> поэтому за данное видео отзыв вы получаете еще 5 мегаватт контрактов и сейчас покажу данную акцию то есть зайдем ко мне на страничку вконтакте вот так она выглядит видим вот у меня закреплена закреплен пост от данной акции 11 тысяч просмотров он уже набрал <coughs> смотрим то есть если вы делитесь этим постом у себя на странице и закрепляете его на месяц то получаете дополнительно еще 10 мегаватт Итого вы можете получить совершенно безоплатно 16 мегаватт контрактов в одни руки. 16 мегаватт контрактов это около 50 тысяч рублей на 1 сентября. Что вы можете сделать с этими контрактами? Вы их можете продать в компании, вы их можете подарить кому-то, вы можете на них получить электроэнергию от компании в данном размере. Да? В размере 16 мегаватт в час также вы можете принять участие в народной энергетической компании информация о данной компании также есть у меня на странице ссылочка на группу также присутствует под видео но ну, я вам сейчас так покажу вот открытая группа у нас есть, народная энергетическая компания. <coughs> в чем тут суть, то есть мы видим сейчас у нас 231 участник, то есть недавно мы начали, запустили эту тему. Вы можете, имея там один мегаватт-контракт, например, 6, 10, 15 мегаватт-контрактов, вы можете вложить от 1 мегаватт-контракта в народную энергетическую компанию с какой целью, то есть все участники данной компании, сокращенно NEC, переводят, то есть любое количество мегаватт-контрактов, которые у них имеется, на центральный, ну как это сказать, не на центральный, на учредительный кошелек компании. На этом кошельке, соответственно, скапливаются мегаватт-контракты и по достижении каких-то результатов, то есть уже, ну, например, если осенью этого года будут доступны у нас к получению генераторы, то на скопленные мегаватт-контракты, да, собранные в компании NEC, приобретаются генераторы, ставятся в каких-то местах, то есть запитывается либо производство какое-то, либо запитываются жилые микрорайоны либо ставится в ком-то месте да и продается там электроэнергии за границу например <coughs> то все учредители кто сложился своими мегаватт контрактами для свершения данного дела получает в соответствии в соответствии с вложенным в своих долях получают оплату за электроэнергию от потребителя, соответственно от долей. То есть один мегаватт контракт, вложенный вами в компанию NEC, дает вам 100 долей компании. То есть вы получаете на 1 мегаватт контракт 100 долей компании NEC. Становитесь акционером данной компании. Данный процесс экспериментальный, то есть э, нами разрабатывается данное движение, чтобы э, человек, имеющий небольшое количество мегаватт контрактов, например, вот 16, да, э, смог э, грамотно ими распорядиться. Потому что э, на 16 мегаватт контрактов э, вы сможете э, приобрести маленький генератор, который вам позволит установить там, освещение, э, либо ну, еще какие то вещи то есть вам данного количества не хватит для покупки генератора который смог бы обеспечивать э, жилой дом потреблением там, 20 киловатт <coughs> я уже считал э, можем могу сейчас кратко вам объяснить что, э, например как рассчитать э, количество мегаватт контрактов которые вам необходимо например если у вас электропотребление в доме составляет 30 киловатт набираем в интернете продажи генераторов дизельных смотрим сколько стоит генератор на 30 киловатт, я смотрел около 200 тысяч умножаем данную сумму на 2 получаем стоимость бестопливного генератора такой же мощности То есть 400 тысяч примерно будет стоить бестопливный генератор на 30 киловатт и чтобы нам высчитать количество мегаватт-контрактов, которые нам требуются для покупки данного генератора, нам нужно 400 тысяч, вот эту вот стоимость, разделить на 3100. Это стоимость 1 мегаватт-контракта э, с 1 сентября. И мы получаем 129 контрактов, то есть, грубо говоря, около 130-150 мегаватт-контрактов, Ну, я примерно да, считаю, то есть, вам потребуется для приобретения 30 киловаттного генератора без топливного, соответственно, вот делайте выводы. Также тут в группе представлены у нас видеоролики, которые вы можете посмотреть, отзывы людей, вебинары, выступления, потом. Вы можете почитать, что такое NEC. Тут указан. Указаны условия участия. То есть, чтобы стать участником, вам необходимо внести вступительный взнос, перевести любое количество мегаватт контрактов на единый учредительный кошелек. Вот адрес кошелька. Вот у нас адрес кошелька. То есть берете на него, переводите. Заполнить анкету. По этой ссылочке и подать заявку о приеме в группу то есть это открытая группа а после того как вы становитесь акционером то есть переводите мегаватт контракты в компанию НЕК вы становитесь вы заходите в закрытую группу Внимательно заполняйте анкету, то есть делайте все как там написано и при переводе мегаватт-контрактов обязательно в комментарии указывайте свои фамилии, имя, отчество, и чтобы было понятно, проще нам было потом определяться, то есть как это, вести учет. Так, что еще хотел сказать. Что еще хотел сказать показать так по компании нек понятно далее ссылка на группу повторяю в описании под видео а, по задать какие-то вопросы а, по касательно компании NEC вы можете либо обратившись по моим контактам либо контактам сергея а, он является администратором данной группы вот вспомнил, что еще хотел сказать от меня лично проходит акция. Первые тысячи человек, кто вступил в компанию NEC, то есть переведя свои мегаватт-контракты, от меня получают 10 процентов плюс к своей сумме. То есть если у вас уже имеются мегаватт-контракты, вы перевели, например 10 мегаватт контрактов в компанию NEC, то обращайтесь ко мне. Так, Я для этих целей, то есть, так, я уже тут сам запутался, записывал видеоролик, где я первый, самый первый, я перевел 1000 мегаватт контрактов на счет компании NEC со своего кошелька данное видео у меня есть на канале соответственно если вы имеете свои мегаватт контракты и переводите какую-то их часть в НЕК то то есть этой тысячи там компенсируется 10 процентов до определенного объема потом если вы не имеете мегаватт контрактов и приобретаете их с целью вложения в компанию NEC, то первым 1000 тысячу, тысячу, тысячу участников, кто приобретает контракты для участия ими в компании NEC, получает плюс 10% от своей суммы, от суммы купленных мегаватт контрактов себе на счет. Mm -hmm. То есть вот в таком духе, то есть купили, например, вы 100 мегаватт контрактов, чтобы перевести их в компанию NEC, получаете 110 мегаватт контрактов. Соответственно, можете полученные 10 мегаватт контрактов положить, перевести в компанию NEXT, то останется у вас. Вот таким образом. Так, друзья. Наверное, сейчас мы завершим. Сейчас я вам покажу, так, группу. Покажу, что в закрытой группе у нас пока 33 участника. Так что... Еще получается 967 человек имеют возможность получить данный подарок. Так, выйдем. Надеюсь, что данное видео стало для вас полезным. Делитесь им со своими друзьями, знакомыми, с теми людьми, которых вы считаете заинтересует данная тема, но она в принципе заинтересовать должна каждого, потому что каждый из нас пользуется электричеством в том или ином размере. Далее, что еще хочу порекомендовать, чем сейчас буду заниматься сам. Уже в ближайшее время я начну проводить информирование жильцов многоквартирных домов что они могут платить в два раза дешевле за электричество. То есть это на, в первых порах, в последующем и того меньше. <coughs> и собирать собрание жильцов домов, где людям доносить данную информацию. Соответственно, имея, например, имеем мы жилой дом, в котором 100 квартир. Если каждая квартира, например, скинется по тысяче рублей и приобретет какое-то количество мегаватт-контрактов на эти деньги, они смогут приобрести, давайте сразу тогда уже посчитаем, не отходя, скажем так, тысяча квартир по тысяче рублей, то у нас получается миллион, да, умножить на тысячу, миллион рублей, миллион рублей разделим. На данный момент 120 рублей у нас цена контракта на 120. Получим 8333 мегаватт контракта. После того, как я вам объяснял, да, что на 30-киловаттный двигатель у нас нужно 129 мегаватт контрактов. Соответственно, на эту сумму 8333 умножим на 3100 получим 200, так, ох тут много у вас получается, лучше так сделать, 8300, ой, ладно, 8300 умножим на 3100, вот получим 25 миллионов 730 тысяч, на 25 миллионов можно купить 2 мегаваттных генератора, то есть 2 генератора мощностью 1 мегаватт в час. Соответственно, если 1 мегаватт в час, да, это 1000 киловатт. Одна квартира в среднем потребляет ну, около 15-20 киловатт. Да. Возьмем, даже возьмем 20 киловатт. Возьмем значит 10 киловатт. Да, это 1 мегаватт. Разделим на 20 получим 50, так, 1000 киловатт на 20, ну да, все правильно. Получаем, что, ну это мы с запасом брали, да, то есть 20 киловатт в среднем брали, ну вообще где-то около 15. То есть 50 квартир одновременно могут при полной нагрузке да в 20 киловатт в час пользоваться мегаваттным генератором соответственно можно приобрести на эти деньги будет там несколько мегаваттных генераторов либо там один э, какой то еще мощнее там ну, то есть градацию это мы узнаем позже да, когда у нас уже будет полномасштабное производство э, откроется потоковая линия и поставить запитать весь дом свой вот, что они скидывались люди по 1000 рублей и дополнительно еще им хватит поставить генератор, чтобы запитать, например, там, соседний дом. И получать э, уже плату за электроэнергию из жильцов. То есть ну тут любые пути доступны. Э, на чем еще хотел остановиться? Буквально вот только промелькнула мысль и вылетела сразу же. Э, мы сейчас э, в Красноярске э, открываем офис. Сейчас вот идут у нас подготовления, Ждали, ждем пока будут готовы документы на юридическое лицо. Делаем рекламную продукцию, визитки, листовки, ставим куб на улице и начинаем уже информировать население. Все это у нас будет сниматься на видео, постоянно будем выкладывать видеоотчеты о проделанной работе. Поэтому следите за событиями, подписывайтесь на канал и будете всегда в курсе событий. А также рекомендую не молчать, делиться данной информацией со своими друзьями, знакомыми, с соседями, ну, абсолютно со всеми. Делиться разными способами, через интернет, вживую, как угодно в душе. Потому как чем раньше человек узнает о данной возможности, тем дешевле он сможет приобрести мегаватт контракта ну, у меня тогда на сегодня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.